Бой был коротким, а потом глушили водку ледяную И выковыривал ножом из-под ногтей, кровь чужую. Это стихи, стихи Семёна Гудзенко, поэта-фронтовика, который прошел войну, был ранен, и написал, наверное, одни из самых пронзительных и настоящих стихов о войне. И еще я хочу прочесть стихотворение поэта, который живет сейчас, поэта нашего современника, который сейчас присутствует, Дмитрий Дарин. А значит, эта тема волнует и продолжает тревожить людей, пишущих. Это тоже очень серьезные стихи. Стихотворение называется «Ржев». Мы опять наступаем на ржев, Попиная ногами не глину. Тех, кто лег здесь, Еще не истлев, По ногам, головам и по спинам. Ты прости, незнакомый солдат, Что тобою прикрылся от мины. Ноздри высушит приторный смрад, Душу высушит ужас змеиный. Смерть оставит меня на потом». Осмелевший от бранного слова Оттолкнусь от тебя сапогом И в атаку кровавую снова Ты прости, что я не оглянусь У тебя и лица не осталось Но запомню костей твоих хрусть Словно смерть на спине расписалась Нас осталось от рота и чуток Только павших словами не троньте то ногами лежал на восток, без лица на Калининском фронте. Где отрыть мне солдата того? Среди тысячи тысяч таких же я прощенья просил у него и у всех под Ржевом погибших. Я, когда вспоминаю про Ржев, со словами высокими медлю. Слишком просто мы все, обсытев, Наступаем на русскую землю. Спасибо большое. Еще у нас две песни, и сейчас выступает... Замечательная певица, член за писателей, автор многих песен для звезд российской эстрады, Ольга Серцева. Вам спасибо за жизнь, ветераны ушедшие. Солнца, весну вновь согревшие, я бегу, обнимая Россию бескрайнюю, но замедлю свой шаг предзвездою случайную, дети в небе кричат и кричат. Спасибо. Спасибо большое. И завершает наш концерт Юрий Фураев, автор, исполнитель. Правильно, Юрий Фураев, все правильно сказал я. Автор, исполнитель, сочинитель многих песен хороших. Он пишет замечательные песни, военный человек, но сегодня он поет песню на стихи Михаила Ножкина, который сегодня должен был у нас быть здесь, но, к сожалению, жара вмешалась. И Юра споет как раз разрешение Ножкина, Михаил Ножкин споет его песню. Итак, под городом Ржевым. Жила. Под ржевом шальны поют соловьи, о том, как под ржевом, под маленьким городом ржевом, великие и долгие, тяжкие были бои. О том, как под ржевом, под маленьким городом ржевом. Такие долгие, тяжкие были бои. Под и ночью днем не смолкали сражения, А враг был где то табу и силен и жесток. Под ржем сжималось, сжималось кольцо окружения, И наши от пуль и от холода падали сновы. Ржем болото, повсюду болото, болото, Трясины, тряси на такочке до ямы до редкий И в эти болота бещата, бесчетта, бесчета, Врезались беруи отчаянных наших атак. По мерживом кровавой церкцовый, сплошной круговерхи. За хлебные пули, а на ну недолине снимают тройной урожай. А там подземлю в три слоя, в три слоя, в три слоя. Солдаты, солдаты, солдаты России лежат. А дома поныне все ждут, и все ждут, не дождутся. В сердцах родных все кипит неоконченный бой. А дома все верят, надеются вдруг вернуться. Хоть в песнях, хоть в мыслях, хоть в сказках, вернуться домой. Под жем от крови трава на века прожила,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 Великие долгие, тяжкие были бои Сколько песен о Ржеве, Юра, спасибо большое От нашего клуба мы завершаем наш концерт. Знаете, первый день войны. Это первый шаг к нашей великой победе в 1945 году. Вечная слава этой земле, Ржевскому миреалу, Женским полям, стихам и песням, это замечательном городе, за который положили свои жизни молодые за город и за всю Россию. Столько наших русских. Парней, ребят из Советского Союза. Спасибо вам за ваше внимание. Клуб, клуб «Ветер Победы» благодарит вас. Смотрите нас на ютубах, на ютуб-каналах «Ветер Победы». И этот концерт будет выложен на канале «Музей Победы». Мы с вами. Друзья, мы приглашаем сюда Марину Револьтовну и всех, кто остался. Выходите быстро, все на сцену. К нами у него сейчас бить прекрасную песню. Крайнюю песню. Все быстренько выходите, ребят. Все, кто стоит сюда, к нам, давайте на сцену. Все, все с детишками. Давайте, ребят, вот кто стоит. На меня смотрите, мужики, идите сюда. Давайте, все, все, все. Девушки, идите сюда. Быстрее, пожалуйста, у нас времени мало. Да, да, да, да. -да. Вот кто стоит, вот мужчина. Давай, давай, В корейсе поймайте. Подходите, берите всех. Допускай... Берите всех, подходите раз, к нам, раз, ребята, раз, подходите, мы испаем, все а подходите, раз, все идите, все, раз, не стесняйтесь, не раз, стесняйтесь. Раз, Марина Револьтовна, просим вас слово сказать нам, пожалуйста. Это руководитель вот этого потрясающего музея. Аплодисменты. Большое... Я в свою очередь хочу сказать большое спасибо авторскому клубу я знаю. Вот. А, отдельное спасибо Анатолию Григорьевичу Пшеничному Однадцать. за то, что несмотря на плотный график, несмотря на то, что а, они получили огромнейшее количество приглашений на этот день, на День памяти и скорби, они выбрали Ржевскую землю и Ржевский мемориал советскому солдату. Поэтому пока а, существует вот такая авторская песня, и мне знаете, что хочется сказать, что вот пока я сидела, я слушала концерт от начала до конца, главное, Главное, что я отметила, это настолько э, искреннее выступление, настолько искреннее произведение, настолько э, музыка и стихи, и чтение наших великолепных артистов было настолько искренним. И это я услышала из уст тех э, гостей, а их было немало в самом начале, к сожалению, э, кому-то пришлось уехать. Поэтому спасибо вам большое и всегда ждем к вам э, к себе в гости. Спасибо. спасибо. Ребят, последний раз, пожалуйста, вот кто сидит, мужик с повязкой на лице, иди сюда. Пожалуйста, в красной майте, в красной кепке, Давай быстрее, пожалуйста, брат, тебя ждем. Быстрее, пожалуйста, мужики, давай. Он... Сейчас догоним. начнем, сейчас начнем, сейчас, сейчас, сейчас. Я хочу, чтобы было видно мужиков нормальных, которые пришли. Которые не, не, не сели дома перед телевизором смотреть вот эту фигню всю, Да, а пришли к нам сюда, Но святое место. Фигню вчера посмотрели. Давайте, дорогие друзья, давайте вместе споем эту песню, которую написал великий русский человек. Евгений Даниилович Гранович, который воевал, который был ранен, который нам оставил самое лучшее, что может быть, наши, нашу культуру, нашу жизнь. Кто не поет, тот американский шпион. От героев был времен, не осталось порой. Все поют имен. Тех, кто приняли смертный бой. Стали просто землей и травой Только грозная блести, Поселила сердца живых Этот вечный огонь Нам завещенный одним Мы в груди храним Посмотри на твоих бойцов Целый мир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 в России семьи такой, где б не был злой герой. И глаза молодых солдат с фотографии улядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам не обмануть, не с пути свернуть И первый куплет От героев был в И осталось порог Солдат Повернулись и поклонились все Спасибо Спасибо директору Этот замечательный комплекс Спасибо, спасибо жителям города Живо, Всем кто приехал сюда Давайте сфоткаемся Ребят, нормально, без пения да, давайте все, давайте, кто остался, ребят, Подходите к нам, давайте, чтобы нас было много Чтобы все видели, что нас было много что мы не сидели перед телевизорами в машинах наших замечательных японских бушных или немецких, а что мы приехали сюда, что у нас есть история, мы эту историю помним, мы гордимся ей, что против нас воюет уже 121 год вся прогрессивная общественность, партнеры наши, а мы их всех побеждаем, что у нас есть дедушки и бабушки, которыми мы гордимся, не потому что они э, говорили неправильные слова, а потому что они победили, подарили нам жизнь. Давайте все вместе встанем и сфоткаемся. Это будет самая крутая фотография Круче всех тиктоков, яндексов И всего остального вместе взятого С нами Давайте, ребят, подходите, не проходите мем Станьте рядышком с нами, пожалуйста, давайте Собачка очень хорошо, что вы пришли И собачку привезли, и детей, молодцы А давайте вот так вот правую руку поднимем наверх, во славу нашего советского солдата, в кулак. Дорогие товарищи, еще приятное поручение есть государственное депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вручить завестительную председателя Центрального управления Союза десантников России Калинку Михаилу Михайловичу за его подвижническую деятельность за его даже молитву сегодня на этом святом месте. Миша! Вань! Дорогие друзья, похлопайте нашему лучшему в мире звукооператору Ивану, который сегодня... Без еды, без питья, без денег работал целый день. Вань, выключи музыку, пожалуйста. Я, как советский офицер, считаю, что когда мне вручают от высшего органа государственной власти, я могу только спеть одну песню. Серег, подпоешь мне, да? А, готовы, да? Россия священная, наша держава. Россия великая, наша страна. Могучая воля, великая слава, Твое достояние на все времена. Славься, Отечество наше свободное! народов союз вековой, предками данная, мудрая народная, славная страна мы гордимся.